Всем привет, дорогие друзья! Сегодня долгожданный момент, я наконец-таки получу последнего бравлера в этой игре, Честера. Ну а перед началом я попрошу тебя подписаться на канал и поставить лайкосик на это видео. А сейчас поподробнее. Я долго ждал, долго копил на этого бравлера. И сейчас мы заходим в магазин, получаем тут некоторые подарочки, 15 монеток. Кстати говоря, тут можно еще джекпот словить, но я пока что не ловил. Напиши в комментариях, ловил ли ты. И суть в этом видео такова. Я должен выполнить несколько заданий для того, чтобы получить вот э, за вот эти 500 э, дополнительных очков э, награду. Их нужно собрать две для того, чтобы открыть честера. И сейчас я этим и займусь. Итак, дорогие друзья, я заканчиваю каточку на Пэм. Завершаю ей а, задание. И среди 30 тысяч здоровья получаем награду. И отправляемся за следующего бравлера. Нам нужно здесь еще подхилить некоторое количество. Я выберу пока 700 трофеев. Нормально, подойдет. Надеюсь, мне в команду не рачки попадутся. Целую каточку вам покажу. И потом уже самое долгожданное будет не за горами. Так, ну здесь, э, не знаю, фланг э, как-то странным я, я держу. Наверное, я посередине стану. Так лучше будет. Мы неплохо, кстати говоря, продавливаем. И почему Джеки сдала Бо, я вообще не понял. Ладно, окей, пасуй. А, он еще застанется? Мне кажется... Мне кажется, здесь э, 700 кубков <смех> странноватые ребята играют. Ну, ладно. здесь не сольем хотя бы. Потому что, блин, долго очень копил. Да, в принципе, не важно, солью не солью. Главное, там, э, подхилить и нанести уран. Ох, ребят. Просто последний бравлер в игре. Сегодня я получу. Это просто, ну, реально, какие-то классные эмоции. Все-таки всегда хочется быть впереди. Получить все вообще абсолютно в этой игре у кого же такого чувства нет Естественно оно у всех есть Поэтому Обязательно надо Причем это легендарка А не просто персонаж Пацану Ага Не получилось особо у нас Пацануть Как-то странно отыгрывать. Ни разу не прокачал свой уровень. Что довольно-таки странно. Мог бы прокачать хотя бы до усиления. Там уже нормально будет. А, вольт. ну то вольт противников нормальный, Сразу прыгает. Играет, грубо говоря, на два уровня лучше. Чем наш. Ой, смотрите, наш вольт перебивает другого вольта. Что-то может все-таки. Так, подхилю джеки. У um, нас здесь секунд остается до конца. Ну, мы пока что держим контроль, самое главное. Все в наших руках, главное не отдавать им мяч. Что и сделала Джеки, отдала мяч. Вот бы мне пас дали. Найс. Nice. Так, ну здесь я не забью, там пас вниз. Хорошо. Матч выиграли. Пришлось долго попотеть ради того, чтобы выиграть. И мы завершаем последние два задания, благодаря которым мы получим те самые бонусы. За счет них мы и откроем нашего нового браузера. Итак, открываем. Нам не хватает всего лишь 35 вот этих кредитов. Где же мы их получим? Вот здесь, вот в бонусных наградах. Так, 25 кредитов. на нам буквально 10 не хватает. И мы его сейчас получим. Вот он, честер. Полетел. Седьмой бравлер. Легендарный. 77 у меня все есть, получается. Наконец-таки я его дождался. Наконец-то я поиграю за него. Вот хотелось все время. И всемирная слава, кстати говоря, прокачивается уже. Давайте вкачаем. Вот тут у нас есть 100 хроматических каких-то кредитов. Ой, долго еще хопить до второй славы. Да, все ушло на честера буквально. Найс. Отлично. Что-то магазинчики, какие-то Ладно, это не важно. Суть не в этом. Покупаем сначала мы все очки силы за монеты клуба. Сейчас объясню почему. А, потому что хотелось бы сразу начать с девятого уровня играть, а не с первого. Монеты позволяют, и очки силы, в принципе, тоже есть Ровно 1418, это до 9 уровня спокойно нам хватает Поэтому прокачиваем Тут какие-то разные вот способности Блин, так хочется за него поиграть Мы сегодня обязательно за него, кстати, поиграем 550, и все, 9, 9 уровней И, блин, я чуть не подрассчитал, у меня не хватает монеток Прям вообще какой-то не кайф Смотрите, прям еще много очень пролеров прокачивать. Где-то 1010 надо. Ой, 1010 надо еще подкопить. Это ну, это потом вообще. Так, давайте поиграем в паленый камень, в ШД, как обычно. Не знаю, без пассивочки. У нас будет место. Четвертая атака, просто следующая атака, получается, с пассивкой там дополняется, дополнительная плюшечка летит. Или колокольчик, я не знаю, чем он там стреляет. Слушайте, ну атака приятная, прям вообще спокойно ломаются боксики. Ну, долго восполняются все-таки заряды, это ощущается. Вот так быстро мы съели эту Джесси, вообще даже не заметил. Броллер вообще легкий, прикиньте, легендарный, ну естественно, почему бы не, за него так нелегко не игралось. Например, на Вороне бы там долго все происходило. Но он и поинтереснее, поэтому. Так, замораживаем просто ситуация Сюр. Sure. <laughs> Убиваем двоих. Но здесь, правда, боты, поэтому легко. Меня бы убили давно. Шучу, конечно, нет. Тут одна баночка еще осталась. Давайте заберем ее. А, и выиграли каточку ничего не делали. Фокус просто показал вам. Это я их всех убил просто. Пальчиками щелкнул и все. И я, как всегда, лучше всех. <laughs> Легендарный Бравлер ожида оправдал свои ожидания. Так что если понравился видос, подписывайся на канал, ставь лайкосик. И всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.